В лес за 10 тысяч лет я так и не смог забыть это проклятое место это обитель нашего извечного врага полубога ночных эльфов генария да владыка архимонт приказал уничтожить кенария прежде чем мы начнем вторжение в калимдор <связывающие> с каким удовольствием я встретился бы с ним лицом к лицу. Но он хитер и предпочитает держаться в тьме. Похоже, судьба нам благоволит. Твои ручные орки недавно разорили эти леса и навлекли на себя его гнев. Владыка Архимонт полагает, что Кенария вполне можно уничтожить их руками у орков нет шансов против кенария если мне не изменяет память его мощь поистине колоссально да как и твоя кровавый договор заключенный между тобой и орками все еще в силе тебе нужно лишь обновить его что ты предлагаешь, повелитель ужаса? Смешай капли своей пылающей крови с водами этого источника. Орки потянутся к нему, и когда они снова вкусят твоей крови, никто не сможет их остановить.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 Смело сквернить эту древнюю землю, кого не страшит гнев Кинария и ночных эльфов. Да начнется битва! Я сбежал и напал на нас. Приветствую вас, ребята, на канале ролик Гейм Онлайн. С вами Росси. Пятая глава за орду. И мы продолжаем войну с эльфами. В данном случае с кинариями его деревяшками. Ребятки, кто еще не подписан на канал, подпишитесь, ставьте Я лайк. Не забывайте заглядывать на Patreon. И, и продолжаем. Так, а что мне надо делать? Угу угу, угу. угу, угу. Так. А нашу напали! Короче, надо вообще главную базу защищать, но мы начнем здесь немножко пытаться отбиваться. Их слишком много! Отступаем на другой берег! Нам нужно больше золота! Нашу базу напали! Долды не сильно хватает. Отомстим за Золджина! Вам не одолеть меня! Я... Сердце этой земли. Не на того. Чему хочешь? Моя жизнь тяжелее гостиниц, на что желаешь? Да, они так хорошо взялись. Я не могу больше ждать. Божче. Я думаю, мы потеряли. Нет демонов. Всех вас ждет смерть. Моя жизнь принадлежит а? орде. сделаем вот так. Так, что тут а у нас есть? Пару налетчиков. так так сразу хоп уже не них база появилась нормально так так что у нас по задачам счет основная база этого столько крики На нас так, тут На тоже нас все разбили да. Да. тут может хоть какую то дадим отпор Сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Уже лучше. В общем, поразбивали все наши эти. Ничего, мы сейчас немножко все равно подготовимся. На нашу базу напали! Чего надо, хозяин? Надо больше башен, может, вот что надо. Вам не одолеть меня! Я сердце этой земли. Так все понятно уже. А базу напали! Мандить. Хорошо, подожди. Дворите этих дикарей. Я буду помогать вам из-за деревьев. На нашу базу напали. Пошел за место. А вот так вот. Наконец -то. Наконец -то. Это было просто. Их. А жаль как и сделаем. Надо сейчас первым делом Это обучить Чего прикажешь? Я не могу больше ждать Так, основная задача выполнена адский крик я чувствую темную энергию исходящую из лесной чаще может быть с ее помощью мы покончим с Кинарием. пошли искать так так так сетка сетка обязательно изучить бонус от боевых Можем себе позволить пока вот так сделать даже. О, волки. Что я пробежал? Может какая-то шмотка выпадет? Ни хрена не выпала. Кстати, Кеннарий читер, вы видели? Он взял просто... Восстановил все наши эти... То, что мы рубили непосильным трудом, все пропало. Одно заклинание произносит, все восстановил. Полубог, читер. Что-то по вещам вообще ничего не выпадает. Боже, так... Спиток защиты, спиток возвращения. Исцеление. зелье маны. Я не могу больше ждать. Вот так. Вымира, не так. Чего надо, Дичини. Ну, вот тут Что у нас нужно? еще есть парочку. Трое. Бождь. Еще троих можно вот взять троих О, у нас тут уже никого не осталось давай еще пару всадников налетчики мне они нравятся быстро и так там где-то исследование. Идет а здесь давай нам одного орка нам нужно больше золота Блин. подождем исследование завершено Подождем пару копеек много золота в магазине всадил не подрассчитал Полчий, уже мисклик Подомстим за зол, я не могу больше ждать <связь> кстати мне было интересно <связь> можно Думал правой кнопкой поставить это на автоприменение, но так нельзя сделать. Тропа ждет. Да, да. А еще можно их улучшить. Моя жизнь орде. Вот исцеляющий идол ⁇ это хорошая штука. Обязательно нужно его взять. Ну, видите, опять напали. Исследование завершено. Как скажешь? Чего надо, хозяин? С удовольствием. Не зараза. Они так целенаправленно рубят мою башню, им все равно. Вот поэтому мне нужен свиток возвращения. Я не могу больше ждать. Чего хочешь. Так, надо заново, короче, ставить сети Они Сделай. теперь могут нападать со всех сторон. Я не могу больше ждать. Давай Да. Давай на разведку. Шуруй. Свод. Доктор. Угар. Дабу. Исследование завершено. Пленных не брать. Ладно, потом исследуем для наших дальних. Исследование завершено. На нас напали. Нам нужно больше долга. Так, у нас появился исцеляющий далча. Я не могу больше А еще здесь. Напали на базу опять. Они меня уже начинают раздражать, если честно. Недостаточно места. Ааа, недостаточно места, блин. На нашу базу напали. Волчья трапа. Исследование завершено. А дайте ему пройти и взять боевой когти плюс 9. Я Есть. не могу больше ждать. Так и сделай его. А. Исследование завершено. наконец то Антимагический эликсир. Нету места. Что, нужно? Что не убили за один прокаст? Охренеть, я думал убьют. Работа О, мы сейчас кое-что проверим, не кстати, ребят. Сейчас мы кое-что <связывая> проверим. А Если мы ее ловим. Мы можем ее схавать? Не, нельзя. Не думал, можно Всего будет... С так, там у нас ничего нету. наконец -то. Кода пола смертью храбрых. Нужно больше золота. Ну, уже не хватило золота. Так и сделаем. Так, ладно, продвигаемся дальше. Как скажешь. На нашу базу напали. Как скажешь. Так и сделаем. Моя жизнь принадлежит мне. Хорошо. по порталу мы уже передвигались плавали знаем Сейчас все, все только подлечимся камень здоровья кадгара что он дает моя жизнь принадлежит мне за героя. Я не могу больше ждать. Взываю к силам пулей, земли и огня. Начинается. Наконец-то. Так и сделаем. Взываю к силам. Как скажешь. Отомстим за Золджина. Нашу фату напали. Сначала сливаем. Приступаю. Когда у нас уже появился хил, это стало да. проще. Я так считаю. Работа, Работа сделана, да. говоришь. Так, на этом фланге мы уже нормально укрепились, а вот здесь печальненько Бост. пока покажется. Как скажешь отомстим за золджина можем кстати а могли бы спуститься на валять у нас Капец, есть важное да? задание ух ты стать давай так и Будет сразу будем ставить идола стреляющего О, сфера огня ждать. ребята это надо брать так, и так пока пусть лечится ждать. что у нас тут Куда пойдем Чем mm -hmm. могу хорошо сейчас достроит башню поставим еще наверное, пару землянок да, да. приказывай бождь. Как скажешь. Нали дальше? Наконец-то. Как скажешь. Хороший выбор. Да, конечно, под этим под бафом они вообще быстро, под жаждой крови. <свист> Только он по мане садится этот шаман, он один было бы этого было бы проще. Так и сделаем. Сейчас мы спьем как Иванушка из колодца, только станем это не козленком, нет, а стал. злым орком. Работа сделана. Так и сделаем. Вот он источник той самой темной энергии, о которой я говорил, вонючий Диорки. Мы служим Пылающим Повелителем и охраняем этот источник. Вы недостойны его темных вод. Мне плевать, кто вы и кому вы служите. Прочь с дороги! Перебейте сатиров. Она Перебейте не успел источник таит в себе огромную силу а я чую словоние. это проклятие демонов я и так проклят если для победы над кинорием нужно выпить этой воды я выпью Нет. Это против всего, чему нас учил вождь. Нельзя допустить, чтобы ярость вновь захлестнула нас. Нет, воин. Мы должны принять ее. Мы должны стать орудиями разрушения, как и было предначертано. Ты ошибаешься, Громаша Крик. Ты делаешь ошибку. Силу. Ко мне, мои воины! Испейте из темного источника и переродитесь! <таспорядок> Глупцы! <Давай напали! связь> так и сделаем! куда-то мой весь второй отряд убежал. Как нашу как скажешь, тебе моя а, так они все и спили, даже те, кто был не там. Баш, эти создания нас изрядно потрепали. А их полубог до сих пор прячется в лесу. Как нам справиться с ним? Ты дурак, ты еще и трус. Непобедимых не бывает. Хочешь остаться в живых? Тогда этот Кинарий должен сдохнуть. Сейчас мы им устроим. Хороший выбор. Наконец-то. Тебе нужна моя помощь? Как скажешь, чего ты хочешь? Хороший выбор будет сделано. Так, сделаем. так ловить этот птичек. кстати у них урон получше стал как по мне сценарий демоны поработали на славу вы теперь столь же безумные и кровожадные как и они мы орки, и мы свободны это вы сами так решили чтобы вы про себя не думали, вы ничуть не лучше той зловонной желчи, которая течет по Давайте, давайте, жилу. мы почти вас снесли уже. Вы Я! -бог Все, вы Кинари. вновь громаж. Монород! как такое возможно я пришел вернуть тебя и твою братью под начало пылающего легиона пусть прежде вы не оправдали наших ожиданий теперь-то вы нам послужите нет <смех> Жалкое дурачье. Я, ярость, клокочущая в вашей крови. Я ненависть, объявшая ваши мысли. Я один даю вам силу нести хаос в этот мир и клянусь бесконечной пустотой, вы сделаете это! Вот такие вот дела, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Жду вас в следующих видео. Всем пока и до скорых встреч.